Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Чайок ТВ. В данном ролике мы поговорим на две темы. Первая тема — это когда же выйдет обновление в игре Among Us. А вторая тема — это то как же разработчики рофлят на ту тему, что якобы Among Us убивает. В общем, как вы поняли, ролик очень интересный, и его стоит смотреть до конца и поставить лайк авансом. Мне будет супер приятно. И также всех вас поздравляю с Новым Годом. Пожалуйста, напишите поздравления всех зрителей в комментарии, чтобы все комментарии были про Новый Год, все они были праздничные. А теперь мы приступаем. Для начала поговорим на тему того, как же разработчики рофлят на тему того, что якобы Аманка убивает. Они сделали пост, в котором написали 2020 найден мертвым в электрике. Готовы к следующему раунду? С Новым годом, где бы вы не были. И у многих вопрос, а, так и на что они рофлят. А, есть слухи того, что якобы в электрике есть задание ⁇ убей себя ⁇ И разработчики так порофлилили то, что, мол, 2020 нашел это задание в электрике, и он убил себя. Ну вы поняли. Однако очень печально то, что данную тему подхватывают люди и распространяют, мол, это правда, что, мол, Амонкас убивает. И также, к сожалению, в это верят и родители. Но теперь мы переходим ко второй теме. Когда же выйдет обновление в игре Амонкас? В прошлом ролике про дату я говорил, то что обновление выйдет 15 января. Однако в комментарии все равно нашлись люди, которые написали то, что обновление выйдет 1 января. И таким образом меня удивляли данные люди. Почему же оно не выйдет сегодня? Здесь всё очень просто. Во-первых, разработчики ушли на каникулы. Они даже сделали про это пост. После сегодняшнего дня у команды будут каникулы, чтобы наверстать упущенное. Удачной и веселой зимы. Даже самозванцем. Обычно отпуск длится около 3 недель. Первая неделя была до Нового года. Еще две недели будут этого года, и получается то, что разработчики выйдут где-то 15 января. Также 15 января это еще пятница, а в пятницу все дома, как взрослые, так и дети, и получается будет еще и много игроков, которые будут заходить в игру и также совершать покупки, что немаловажно. В общем, что я хотел сказать этим роликом? Обновление выйдет либо 15 либо позже ну никак не сегодня сегодня обновление точно не будет и если вы его ждете то ну зря вы это делаете лучше бы вы смотрели все мои ролики на канале в общем вы были на канале чаюк ТВ. если вы посмотрели до этого момента то тогда напишите в комментарии хэштег пенопласт Эээ, пока пока